Да, дружище! Давненько я ждал этого проекта. Помню, увидел анонс, трейлер и ахнул. Наконец-то, игра про брутальных ковбоев в форме, которые месяц вампирскую погонь направо и налево. Да, линейная, да, игра буквально ведет тебя за ручку, но мне это максимально зашло, потому что по завершению остается крутое ощущение, будто посмотрел старый добрый боевик. Плюс для меня показателем было, что изначально я присел всего на пару часиков. В итоге еще девять в нем провел просто не вылази. Куча оружия, мяса, крови и стилистика запада. Что еще нужно для хорошего времяпрепровождения? Без повесток, дилем у кого что болит, кто что не понимает и прочей вариабельности. Для меня игра условно в голове разделилась на три части. Первое – это геймплей боевки с кучей пана, с использованием всевозможного оружия. При этом, что мне понравилось, что сам интерфейс позволял все видеть во время боя и при этом максимально в удобном формате применять, в зависимости от того, что ситуация предполагает. Второй блок — это кат сцены, которые, как по мне, мое почтение сделаны хорошо и вполне неплохо погружали меня в состояние, похожее при просмотре боевика. Да, сюжет здесь не замороченный, максимально топорный и прямолинейный. Но почему-то, тем не менее, он все равно интересен. Ну и третий блок это головоломки. Даже не знаю, стоит ли их называть так, потому что они были максимально простыми. Ну типа ткни то, добеги туда, залезь туда, подвинь это. Но по мне это тоже важный элемент был, потому что как раз позволял в периодах между боями немного снизить темп, немного отвлечься, выдохнуть и с новыми силами на контрасте еще большим желанием влиться в новый бой. Что еще круто, игра немного поломала для меня шаблон ковбоя. Потому что обычно ковбой это кто? Шляпа, лошадь, стрельба. Да, тут этого хватает, но при этом Здесь большой упор сделан на рукопашный бой И это хорошая идея, потому что Именно с помощью этого динамика была Выжата на максимальный уровень, пока ты стреляешь Поджигаешь, взрываешь Достаешь миниган и мочишь всех подряд В то же время ты можешь своевременно переключиться На перчатку, заблокировать удар Притянуть себе противника, сделать к нему Рывок и нанести серию крутых ударов Поэтому если еще размышляешь, покупать Или нет, мое мнение такое, лучше Взять, если денег нет, то хотя бы на торренте С ней ознакомиться, потому что игра очень Хорошие. Даже если ты не захочешь смотреть сюжет, вообще не важно. геймплей настолько самостоятелен, тебе будет просто прикольно бегать, драться и все на этом. Но, если самому лень, а с сюжетом ознакомиться хочется, то погнали. Джесси Рантье. Настоящий мужчина. Борода и мускулы с револьвером на поясе. К сожалению, в детстве он потерял мать, поэтому батька взялся всеми силами за наше юное дарование, что поспособствовало тому, что уже с 10 лет наш брутал мочил вампиров. И если наши воспоминания связаны со стрельбой в детстве максимум из палки или, может, даже рогатки в соседа, Джесси создавал вовсю дополнительную вентиляцию в телах чудовищ. Джесси и его старый Кент Эдгар взялись за дело о подозрительном поезде. Слухи говорят, там человеческую кровь гоняют. Да, в пати с ордой вампиров. Мы, как агенты, хотим все-таки груз перехватить. Да, и по жопке напинать тем, кто такое творит. Плюс узнаем, кто виноват и с кого спросить. Наша пара еще те любители побомбить. Потому что не придумали идеи лучше, чем просто взорвать железнодорожные пути, дабы остановить летящий поезд. Уверенно обойдя обрыв спускаемся в самый низ, где появляется кто бы вы думали? Хотел бы искать вампир, но не совсем. Это скорее одна из их кукол. миллиардов. Однако да, они тоже в гробиках тусуются обычно. Всем уверенно напнув, на пути встречаем бедолагу, чья вся суть заключается в том, чтобы научить нас пулять мелких мобов, как пушечное ядро куда-либо. Например, вот в такие острые сооружения. Прикольно на самом деле механика не раз пригождалась в бою, особенно когда перед тобой толпа мобов или же какой-нибудь элитный моб, в которого с большим удовольствием влетает эта маленькая котлетка. Ну и конечно в дальнейшем нам встретился элитный МОК, и их в будущем будем убивать пачками. Но первая наша встреча была максимально приятной. Месиво, пули, сочные звуки боя. Да, вот, на, просто сам послушай. А вот и честер, еще тот собакин. Нам нужно выяснить, где шабаш будет. и честер, наверное, обычно сложно разговорить. Но солнечные ванны по канону решают вопрос Welcome to Belmontville Ну и Честера не обделим. У него повышение, теперь он наш проводник Отправились туда, попутно погрузившись в шахты Предварительно получив свой арсенал винтовку Чьи выстрелы будут радовать мои уши На протяжении всей игры Вампиры-то, кстати, тут почти маги какие-то Умеют ставить барьеры, которые просто так не преодолеть Тут эти барьеры называются морок Пробраться-то сами через него не можем Но вот Честер из гробика тут нам пригодился За барьером нас ждет целый храм Который кровососы отстроили не понятно, как и когда. Но все же они это сделали. Да, к тому же, видимо, они тоже играли в контрол, ибо, ну, это же прям пирамида из финального босса с братишкой Джесси. Кстати, героиню-то главную тоже Джесси звали. Кстати, вот сейчас подсказка появилась в правом верхнем углу. Там как раз видос по контрол-дополнению, который я делал. Так что, рекомендую. И вот, добрались до цели. И застали разговор, где один из благородных вампиров, Петер Диабану, Чарался родичам, что люди-то могут и умеют, силу пара и молнии уже обуздали, так что глядишь и вовсе нас истребят. Так что нефиг войны ждать, надо нанести удар первыми, а то капец же. И удар может увенчаться успехом, ведь у него есть козырь в рукаве, который позволит контролировать обращение, что даст возможность вновь доминировать и показать, кто тут босс оф джим. С ним же, кстати, какая-то девчонка стояла, Фелисти зовут, которая с ну очень серьезным лицом. Прям максимально карикатурная. Чисто я злой, потому что зло это я, я буду всегда злой, не зли меня. А еще она, ну, прям очень сильно напомнила куклу Чаки. Ну, сам посмотри. Ну, это же она. Слова обанна не особо вдохновили совет, так как контроль обращения считается не по понятиям и карается смертью. Фелисити, в свою очередь, кричит, что раз не хотят нас слушать, мы их сами заставим и совет удаляется. Нет, они, конечно же, не испугались Фелисити, просто наша брутальная тушка в форме вошла в здание. в если честно, не совсем понял, почему Джесси ждал, когда подходил в упор к вампиру, но, видимо, задумался или еще что. Благо, с нами наш Кент Эдгар, который засадил в вампирюги свинца, ослабив хватку, после чего Абана получил смачный прикот от Джесси. Далее наш жидкий пацан Абана сливается с лужей крови и становится большой летучей мышью, предвещая замес свини босса Вот вам пару кусочков, как я рачу. Мне нравится. Как минимум, звуки боя, музыки, да и сам геймплей это просто прекрасно. Абана повержен, а его головеха уезжает с нами в виде трофея. Надо же как-то показать батьке, что мы уроки в школе не прогуливали. Уходя заодно и храм подорвали не менее красочно, чем железную дорогу немного ранее. Вот и поместье. Штаб-квартира Института рантье, знаменитая организация охотников на чудовищ, которую руководит наш батя. Батька к тому моменту вовсю готовился к презентации новой бомбы пушки-колотушки, которая эффективно как в бою с вампирами, так и при разрушении барьеров, которые ранее без вампира Честера преодолеть мы не особо могли. Диалог с батькой не то чтобы приятный ведь по натуре я бунтарь. А отец хочет, чтобы мы вскоре заняли его место. Что для нас значит прозебать жизнью канцелярской крысы что такая себе альтернатива, поскольку чудищ бегать мочить куда веселее. Вот и презентация. первое слово берет Хэроу, помощник министра обороны, который всем своим видом, поведением просит посадить его на ружье и сделать пару предупредительных выстрелов. Закончив свою браваду, берет слово Уильям Рантье. Рассказывая о своем изобретении, что теперь-то всем гаденышам будет капец Все благодаря улучшенной перчатке полевого агента неказистым названием «Хлопушка» На слух, конечно, максимально безобидно, но в бою это что-то с чем-то И казалось бы, все круто, но какая презентация без показа функционала перчатки на практике Поэтому в наш институт врезается дирижабль, напичканный сворой вампирюк и их прихвостней Первый файтинг с лопушкой, прекрасно Она дает блок, дает притянуть врага или сделать рывок самому И в завершении накинуть шок, чтобы произвести мощную, быструю серию ударов Выбравшись из развалин, встретили Эдгара, который не особо в курсе, где наш батя Но что он точно знает, что батька хочет, чтобы уничтожили архив института Много там полезной информации, до которой чудища не должны добраться По пути наткнулись на погреб с оленями, закрутками и головами вампирюк в банках Очевидно, они могут существовать и в таком виде Затем далее, произведя в следующей комнате пару манипуляций, подожгли газу и пара валить Пока последующий взрыв не загреб нас с собой На выходе, пробираясь через здание, в тени огней обнаружили батьку которая огромное чудище знатно шваранула прямо к нам. Эдгар его подхватил и утащил, а мы пошли посмотреть, кто это. Это была Фелисити, которая пришла за головой Абана. Затем она, двигаясь в припрыжку, накастовала в нас какой-то святой удар и рубанула. Казалось бы, нам каюк, и Фелисити уже злораствует привязав нас с тентаклями или какой-то еще другой жижи к земле. Но не забываем про газ в подвале. И в самый подходящий момент происходит взрыв, что отвлекает вампиршу, а мы, прописав ей в торец, валим из дома. Садимся все в карету, где уже Эдгар, Батя и Хэру. Хотя Фелисити не особо довольна, потому отправила за нами погоню. Но Джесси голова умная, понимая, что далеко мы не свалим. Поэтому стопимся в местном городке по пути и занимаем оборонительную позицию до наступления рассвета. После чего уже отправляемся в калика, где можем найти убежище и помощь. А что нужно для хорошей обороны? Конечно, новое оружие. И это столообрез. Ушка мое почтение. Вблизи лещей дает знатных, пусть и имеет долгую перезарядку. Ну тут надо тоже понимать, что здесь, по сути, практически любое оружие дальнего боя работает как условный навык. Патронов у тебя бесконечное количество, но ты можешь использовать оружие, потратив патроны, оно уходит на перезарядку как какой-нибудь скилл. Что ж, первая волна, как зашла, так и была повержена, после чего нам повстречался элитинг с щитом, которому его умеренно напнули. Вот и кусочка оттуда. Затем забрались наконец-то на нужную высоту, так как именно там раньше всего появится солнце, и произошло интересное. Перчатка сделала из нас суперсоника, который крошит всех направо и налево. Гляди. Вот и солнце, спасены. Но батьку-то нашему все хуже. Поэтому в быстром темпе рвем в Калику. Там одна из ячеек института Ронтье, где, кстати, самый высокий показатель спасённых гражданских на долю убитых чудовищ. Местный доктор Блэквелл. Главная крошиха. А главное, потому что единственная. Присев удобно, там же уснули, но нас разбудил инженер, который своей ручонкой тянулся к перчатке. Инженера звали Вёрджил Олни. Который похож на главного героя Лавана из Shadow Warriors. Его внешность и какая-то детская натура прям сразу отозвалась к Лавану. Прекрасная, кстати, серия игры, когда-нибудь обязательно не расскажу. Кстати, внешнее сходство мне кажется неудивительным. Ведь все эти игры одна и та же студия разработала. Вполне возможно, они использовали внешку Лавана для инженера, как отсылку к одному из своих проектов. Так возвращаемся к Virgil. В общем, он в восторге от перчатки, и нам надо ее починить, чем Virgil само собой будет заняться только рад. Кэроус и силы бросает на то, чтобы найти козла отпущения, а то как так получается. Он, значит, приехал, думал, презентация лавров хапанет, а в итоге какая-то мелкая девчонка весь праздник попортила но его вроде как переубедили что ячейка в калика не такая уж и дыра тут лучше инженеры так что уничтожение плота по борьбе с вампирами еще не крах всего Кэрол сваливает, а мы вновь обсуждаем судьбу перчатки ибо без нее с филисти особо не повоюешь так как она была скажем так неполноценно повреждена и надо ее починить на ее ремонт вержил говорит надо примерно две недели а то и месяц мы же думаем о том где откопать филисити поэтому отправляемся к перевалу дьявола куда ведет ее след откуда много слухов о неизвестных формах вампиров к тому же там там затерялся Блум, лучший эксперт по кровопийцам, уже как 5 дней, поиски которого попутно тоже являются нашей задачей. Место-то непростое. сначала нас просто разбойники встретили, а затем в следующем заходе они уже в оборотни стали превращаться. Довольно вредные собаки, потому что простой стрельбой из револьвера еще надо умудриться их задеть, ибо они умеют уклоняться, что круто, так как вводят новые условия боя и требуют больших усилий, практически заставляя переключаться на ближний бой. Сбираясь все дальше и дальше, напоролись на нового чудилу, что умеет под землей носиться. Назовем его Крот. И даже не знаю, что большая проблема. Его навыки или вонь, которая стояла оттуда трупов. Но ему, само собой, тоже напнули по самой небалуй. Огляделись и нашли Бума. Кучи трупов. Что ж, надеюсь, ему там было удобно. Он пояснил, что прятался от фамильяров, подобных тем, что сейчас убили. Что особенно странно, как фамильяр из формы человека мог превратиться в такое чудище. Судя по происходящему, эта тусовка тут была для перевозки каких-то мелких и вертких созданий, привезенных с лесопилки Макалом. Отправившись обратно на базу, пошли почесать языками с дружищей Эдгаром. Его беспокоит состояние нашего. Батя, и не похоже, что клещи оказались у нас только ради головы Абана и желая разнести логово. Возможно, реальная причина кроется куда глубже. Как минимум, наш израненный батя выжил, и учитывая его ранение, возможно, он уже не человек, а фамильяр. Ведь все-таки странно, с чего бы это они, пробравшись в институт, так просто дали бы свинтить ее основателю и сыну. Все-таки, когда вампир обращает человека-фамильяра, это создает некую связь. Проще говоря, в разум нашего бати этот вампир мог проникнуть и наблюдать за нами через него. Более того, управлять им. Плюс батька же оружие против них главное разработал, ту самую перчатку. И через него они могут узнать, как нам напнуть, лишив главного козыря. И все эти рассуждения, конечно, интересны, да только проблема в том, обращение любого, приказ всегда один – пуля в торец. Возможно, есть выход. Пока отец не превратился, на озере Морла есть растение, из которого планировали сделать лекарство от обращения. Джесси хотел бы сам сгонять, но Кент решил, что лучше пойдет сам. А мы останемся тут на всякий случай и поглядим за Блэквел. Блум и Блэквел обсуждали то, как размножаются клещи, то есть вампиры. Так вот, ранее клещи размножались за счет обращения фамильяра. Это, конечно, происходит не быстро, но зато точно получишь желаемый результат. Проблема в том, что сейчас объявился новый вид, который размножается с гигантской скоростью. И все бы было круто для них, да только это скорее шаг назад в плане эволюции, так как получаем кучу глупост. И отбитых существ. Драку Малфой одобряем. Грязная... Чтобы узнать наверняка, надо бы наведаться на лесопилку Макалума. Только для начала нужно к Верджелу, ибо без рабочей перчатки на лесопилку не пройдем. Помешает морок, то бишь барьер. Нужно пару катушек из места, где перчатка была слеплена, тогда и сможем ее починить. Поэтому дальше отправляемся на заставу института в Бэкстере. Но, понятное дело, легко не будет, так как ее заняли вампиры. Оказавшись там, в вагонечках катушек не нашли. Но зато наткнулись на весьма полезный атрибут количащий стержень. Очень приятная штука, которая позволяет всех в округе парализовать, даже боссов, что в итоге помогает пережить критичные моменты или сбить какой-нибудь каст и влепить серию ударов. Далее, спускаясь на лифте, двинулись запускать вагонетку, на которой с ветерком планировали спуститься. Приятный момент игры с элементами тира, который требовал своевременно стрелять по преградам, переключать пути, ну или иначе смерть. Единственное, что что мне чутка не хватило скорости, я бы хотел чуть побыстрее этот момент, но все же прикольная часть геймплея. Добрались в итоге до входа, включили свет и, скажем так, тут свой скелет шкафу, конечно, знатно вампиры припрятали, ибо это скелет целого динозавра. Существо до колумбовых времен, которые местные называли пиаса. Короче говоря, существо мифологическое. Фиг знает, на кой черт этот скелет Фелисити, но главное катушки нашли и смогли быстро все починить. И, конечно, раз получили апгрейд, возникает проблема чтобы апгрейд этот протест. Пробегает Блум и говорит: что я там заигрался, и в итоге пару клещей из подвала как бы выбрались. Спустились в подвал и тестанули нашу ульту. Приятнейшее, конечно, зрелище. Раньше мы, конечно, и воспользовались, но случайно и больше не могли. Теперь мы можем изучать ее постоянно, только энергию успевая копить под это дело. Наверху уже данные подскочили от Эдгара по цветку и решили параллельно подузнаться, зачем могло понадобиться то гигантское. Скелетонище. Блэквилл есть мысль, но ее бомбить, что мы не допускаем к отцу Джесси. Так что диалог обрывается и переходим к докладу от Блэквелл. Она говорит, что огромная пиявка, что была найдена на перевале дьявола, является своего рода сосудом, который переносит кровь и не дает ей сворачиваться. Притом кровь внутри пиявки капец старая и не похожа ни на что, с чем сталкивались до этого. Но и получается, что Фелисити скармливает эту кровь своим фамильяром, поэтому надо побольше узнать о лесопилке с этими пиявками и о том, как она связана с этими тварями. Лесопилка Макалума была семейным предприятием, основанным еще в 1845 году. После смерти владельца лесопилку выкупил инвестор, представляющий группу финансовых услуг Андалусии. Это объединение банков, нефтяных месторождений, железных дорог и прочего. Очень странно на самом деле сделка до такой тусовки, ибо зачем таким шишкам какая-то убогая лесопилка? И вот наша первая встреча с Мороком, будучи в перчатке. Как видишь, имея ее, можем видеть чутка больше, что доступно обычному глазу. У морока всегда есть источник, причем не один. Уничтожив каждой из которых можно разрушить морок, чтобы продвинуться вглубь лесопилки. На пути встречается все больше пиявок, что явно говорит на верном пути. Опасения не были напрасными. В глубине леса нашли еще одно доколумбовое древнее чудище, которое охотно облепили пиявки. Притом, судя по ее внешнему виду, смертью наступило совсем недавно тут я вообще прибалдел потому что ну мало нам проблем с вампирами да и их какими-то недоразвитыми отпрысками так еще и здоровые чудила оказывается в этом мире водятся а в самые мякотки кто нас ждал вампироглист или просто паразит с которым сразились собрав всю волю в кулак вот кусочек из этого месива После победы взяли образцы, и все, что осталось, сожгли их чертям собачьим, красиво уйдя в закат. Вернувшись в Скалика, вручили образцы Блэквелл, облом а полез за книженцей, где откопал, как зовут, то здоровое чудо. Звать ее Миконак. Это одно из младших божеств в фольклоре индейцев-гуронов. Вот так уничтожили еще одну фабрику по сбору крови. Вскоре диалог прервал крик Вёрджила из комнаты нашего Бати. Ожидаемо чуть не успеваем, и Бати уже начал буянить. Кто будет? Ты буй но благо было чем его усмирить. Блэквилл, само собой, такой поворот событий не по душе, но у нее особо и выбора, правда, нет. В любом случае, ей хочется понять, чего вообще ждем и что планируем сделать. Поэтому рассказали об Эдгаре, который отправился недавно откопать цветок, что поможет сделать лекарство. Блэкволл знатно угорела с наших фантазий, но Вёрджил нашел аргумент, чтобы ее немного убедить и успокоить. Все отлично, у нас всего лишь один день на решение задачки, потому двигая на то самое болото за цветком и Эдгаром, который что-то тормозит. Пробираясь глубже, вышли к древним вратам, за которыми услышали голос Эдгара. Куда и пробрались. Пока Эдгар то ли ныкался, то ли застрял в каких-то корягах, мы распинывали местную живность. Вот также же кусочек оттуда. Эдгар хоть и был ранен, но выглядел вполне бодро. Но главное он нашел нужный цветок орхидея жизни. По возвращению в калика подъехали не только мы. Еще этот бедолага Хэроу на своем дирижабле пригнал. Мы, правда, подумали, что нас Блэквел сдала, но нет, она женщина с понятиями. Да уж, стыдновато мы себя повели, стыдновато. Сыворотка сделана, пора взбодрить батьку. Поймав приход в попытках изгнать из головы сущность в виде гномика, и прежде чем на утро вышла черепаха, наш батя ловит контакт с Фелисити и видит ее глазами, что она в Диккенсоне. Но попытка Скама замечена Фелисити, поэтому диалог дальше берет она на себя все как обычно угрозы я тебя найду вычисли по IP и так далее но Эдгар тоже не промах ведь нет лучше способа изгнать лишние мысли из головы кроме как бахнуть разрядом тока по черешне ну и прежде чем отправиться за фелисити придется перетереть Хероу. первое что нам говорит хэроу это выражает соболезнование по поводу кончины отца blackwell за эту историю конечно лайк однако пока мы хотим за фелисити отправиться Хероу приспичило отправить нас в кингстон чтобы забрали чемодан с важными документами мы ему поясняем что он балбес и тратит наши время, которые могли бы потратить на отловлю главного противника, которая бы завершила всю войну. Но вместо этого, мы будем шататься за чемоданом с какими-то активами. Карл вот такой. Окей, тогда в Кингстон отправляется Верджил. Благо, Джесси вступился и взялся сам за эти документы. Отправляемся на нефтяные месторождения Кингстона, чтобы как отбить их, так и забрать какой-то важный чемоданчик. Это нефтяное месторождение тоже выкупила группа финансовых услуг Андалусии. Те самые, которые, например, выкупали листопилку с чудищем в глубине, что уже нам говорит о многом. В общем, это явная ячейка вампиров, прикрывающаяся солидным капиталом. А в чемодане, как оказывается, список активов Андалусии, заполучив которые нам явно станет проще вычленить все предприятия, что выкупили этих вещи, чтобы им нахлобучить. Вот и бухгалтер, у которого те самые документы. И все было бы круто, да только Хэроу Чепух, который нам наврал. Документы он хотел не чтобы их слить правительству и показать всем, что вот, вампирюги, они мутят свои дела, давайте им напнем. Он просто хотел забрать себе эти активы и поднять на этом деньжат. Разумеется, первое, о чем мы говорим Хэроу по возвращению, что он попутал берега. Но тот не особо и отмазывался. Затем решили его чуть-чуть придушить, для удовольствия, да только его копнуть вообще нам не на руку. Может теперь министр обороны. Да, и там какие-то аргументы были, что президенту будет пофигу на наши аргументы. Отец там уже казалось бодрый, и вовсю участвует в дискуссии с Вёрджилом по поводу улучшения перчатки. Правда, Батюня все равно довольно странно себя ведет, как какой-то воодушевленный шкаляр, что не совсем свойственно его обычному ворчащему состоянию. Плюс у него даже слух обострился. Но да ладно, будем надеяться, что все с ним в порядке, и двинем наконец-то к Фелисити. А картина там, мягко говоря, удручающая. И вот она, Чабака. К нашему приходу она уже заперла кучку людей в церкви, Злобно посмеялась, и отпускать их не хочет, потому что хочет барбекю. Кидывает нам тираду, мол, мы не такие, как вы, жалкие людишки. Люди строили империи, не думая о простых рабочих, которые отдавали жизни за все это. Это ведь и есть истинный вампиризм? Но даже сами вампиры не позволили бы себе никогда бросить плачущих детей помирать в канаве. После чего устраивает эффектное файер-шоу с местными жителями. бернинг отдыхает. Тем Фелисити пропадает, а мы напинываем оставшиеся кучки. Но вот, догоняем Фелисити, а она опять свой творческий вечер начала. И появился босс, который, видимо, хочет лещей. Движение клещами этого босса сразу мне напомнило момент из Гарри Поттера, где он паука изображал. Как я пинал босса, вот тоже нарезочка. И казалось бы, все, сейчас Фелиси тоже выхватит. Да только она успела неждануть нас раньше, превратившись в какого-то титана. Приложила знатно, правда непонятно, почему нас не добила. Видимо, на поезд сильно опаздывала. Очухались в церкви. Преподобный прочитал практически проповедь о бытие, о жизни и так далее. Но самое главное, подкинул нам инфу по поводу того, что данным давно несколько агентов наших разбили лагерь неподалеку, в горах. Когда те особенно напивались, говорили, что могут управлять молниями с помощью перчаток. Информация интересная, надо бы ребятягам в Калике об этом сообщить, но до телеграфа, хоть и недалеко... Чудики за окном явно затрудняют движение. Поэтому мы идем разрушать местные гнезда. И просим проповедника отправить какого-нибудь самого хорошего шустрилу. Отправить сообщение нашим дружищам по телеграфу. Тут же нам проповедник подгоняет взрывчатку. Бомбовая штука максимально прикольная. После уничтожения гнезд вернулись обратно в церковь. Где уже получили ответы Скалику. По поводу той горы, агентов и молний. Догадка наша была верна Там как раз то, что нужно для улучшения перчатки И Вёрджил нам в этом поможет Первым делом сокращаем путь, устраивая очередные покатушки На месте подготавливаем станцию к работе, запуская отдельные её части и шарашим место назначения Надо просто все напряжение из резервуара бахнуть в перчатку Потому встаем в серединку и ждем Вёрджила, пока он все настроит А нас тем временем, чтобы не было скучно, одолевают монстры Ибо как иначе проверить, что за баф получили? Еее, победа! Го обратно в кальку Тут опять выступает Хэроу, который уже в курсе, что батя наш не умер и прикинулся вампиром. Еще и попутно Блэквелл главный институт Арантье назначает, предлагая убить Джесси. Но у нее есть лучшая идея. Она просто опускает прилюдно Хэру. Хэру продолжил выступать, но пару выстрелов в воздух его посадили на пятую точку, и тот трусливо свалил. А мы топаем вновь проведать батьку. Он жив, свеж, крайне бодр, и готовит Блума к бою по боксу против Майвезера. Правда, Эдгар куда-то потерялся. Точнее, не куда-то, а решив, что мы погибли, отправился к Честеру, чтобы выведать у того информацию, где может находиться Фелисти. Честер это, который в начале самом из поезда забрали мы его с собой, на прогулку, потом на гробике прокатили, и он нам помог барьер разрушить. Тут же, кстати, нашли миниган. Вообще, сказка-песня. Недолго шарахаясь по местности, находим его, и, конечно, он рад, что мы живы. Только вот пробраться через морок не получается с помощью взрывчатки, но мы, собственно, ему с помощью своей перчатки поможем. А вот и Честер, рад нам и готов к диалогу. Но Эдгар по привычке решил его мотивировать, воткнув кинжал прямо в руку. А ведь Честер даже вино нам подготовил, ну милаха же. Он рассказывает, что он усия вложилась в заброшенный завод по производству поездов. Что очевидно является отличной идеей, чтобы не только производить тех чудищ, но и потом заняться их транспортировкой с развозом бизнес-класса. Корпоративные скидки, там все дела, хорошая идея. Может даже ДМС есть. А бабок у нее нормас. Штаб же находится в банке Кармини. Все ресурсы уходят сейчас на решающий удар во имя дестабилизации и хаоса. Ведь она двинет на Вашингтон, прямо на Кап а с ее большой армией сейчас это вполне реально. С одной стороны, конечно, Честеру было бы логично ее поддерживать, да только Фелистия с ума сошла, и своими движухами усложняет жизнь ему, как и другим вампирюгам нормальным. Да и так плохо с нашим отцом поступает. Мы, правда, ему говорим, что его уже вылечили орхидеи жизни, чему Честер удивился, так как по его заверениям сделали мы большую ошибку. Этот цветок не лечит, а лишь временно притупляет симптомы, однако потом болезнь вернется с новой силой. Катализатором будет всего лишь одна капля крови. Вернувшись в Калику, видим, что все внутри в крови и трупах. Облум а нервно качается на стуле, окунувшись в отчаяние. Он рассказал, что отец и Верджил работали вместе. Верджил, судя по всему, поранился, после чего Батя начал суету, убив Верджила и переключившись на остальных. Слава богу, наша крошиха Блэквелл жива осталась. Я бы ее смерти не пережил. Но наш юный Лаван погиб. Жаль бродягу, он мне нравился. Шош, дальше путь один. Батя должен получить по жопе. Вероятно, теперь нужно топать в Персефону, там, где поезда мутят и разводят летучих мышей, по заверению Честера. Вероятно, там мы от найдем нашего превращенного. Так оно и было. Стоит там себе и песни мышей слушает. Совсем попутал старый. Еще и нас призывает обратиться. я ведь говорил, сектанты эти ваши из Рифлейм. Но у нас аллергия на чушь, поэтому придется косплеить Блейда. Держи нарезочку файта с ним. Such power! <clears throat> завершению отрываем от него тентакли, выслушиваем речи величии и добиваем без капли сожаления. Валим к банку, где находится штаб. Крутая локация с движем через узкие улицы. Пробившись через морок в банке, пускаемся в глубину и там находим Абану, который нежится в ванной, как в рекламе Малив. Он нас обьюзит, говоря, что батя нас не любил. Бе-бе-бе-бе! А где Фелисти находится, не хочет говорить. Тогда решили его напоить поистине горячим поилом, но за поэтому быстро раскалывается. Фелисти говорит устроить сбучку президенту и обратит его прямо на опере. Ибо там премьера, президент будет почти один, охраны немного, добраться до него соответственно довольно-таки легко. Но мы все равно для общего кайфа опять ему голову оторвали, а тот гундит, что все равно не успеем добраться. Однако фиг там, так как к нам на дирижабле подъехала вся тусовка из Скалику, ну, которая выжила. Собственно, вот и на месте команда мечты. Джесси, Эдгар, Блум и любовь всей жизни на время прохождения игры Blackwell. Задача простая. Добраться до сцены и распнуть Фелисити. У Фелисити логика максимально простая. Надо уничтожить все, чтобы построить светлое вампирское будущее. Поэтому она превращается в женскую демо-версию Эрна Йегера и начинает файт. Завершение сила Чедори позволила добить Филисти, которая отныне не стала. Ну, точнее, как не стала. Взрыв был большой вроде, но ее тело в форме человека все еще валялось. Может, устала, может, умерла, может, спала, непонятно. А тут и ребятки с президентом, и Херо подоспели. Правда, Херо опять тирает нам какую-то дичь, хвалит нас, говорит президенту, что все под контролем, благодаря его управлению институтом Рантье. Но Блэкволл делает красоту, дает Чепалах ему и рассказывает все его косяки президенту. Президент тут красавчик, все верно рассудил, Хэра уйдет курить, а black и Джесси теперь получают неограниченные ресурсы для развития и уничтожения супостатов. Конец. В концовке что я могу сказать? Игра бомба. Пофиг на линейность, пофиг на смысл. Прекрасный геймплей боев, от которых не хочется отрываться. И учитывая то, что сюжет здесь максимально топорный, банальный, средний, тебе все равно интересно за ним наблюдать. За всеми эти перипетиями, рассуждениями между героями, конфликтами. Все это довольно забавно выглядит в совокупности. Просто боевик, от которого не отлипаешь, и даже есть желание перепройти еще, чем я и займусь сейчас, вместо того, конечно, чтобы пилить новый видос. Но думаю, и найду время, чтобы запилить еще один, который в аккурат к Новому году залью, наверное. Вывод о игре делай сам. Решать покупать или нет, бессмысленно рассуждать. Каждый для себя найдет свои причины. По мне, это брутальная конфета, которую я давно хотел получить. Потому что подобных проектов прям не хватает в последнее время. На этом все. Спасибо, что досмотрел до конца. И до скорой встречи, дружище.